Привет друзья, в этом видео, я предлагаю вам собрать простой модуль защиты аккумулятора от переразряда, со светозвуковой сигнализацией. Хотел заказать такой модуль у китайцев, но быстрее и выгоднее собрать его самому. Схему как в большинстве случаев прорабатывал сам. Готовые схемы если есть то не устраивали меня своей сложностью ограниченными возможностями. Поехали! Сердцем модуля является уже знакомый нам сдвоенный операционный усилитель LM358. Питание микросхемы может быть однополярным от 3 до 32 вольт. Таким образом на этой микросхеме можно построить индикатор напряжения, сигнализацию переразряда либо перезаряда, защиту от переразряда либо от перезаряда, как для литиевых так для свинцовых аккумуляторов. Совместно с многоуровневым индикатором напряжения с предыдущего видео, можно собрать полноценную систему контроля за аккумулятором. Ну а если не устраивается самопальный индикатор на светодиодах, то можно применить цифровой китайский вольтметр. Итак, как это работает? Модуль работает по аналогичному принципу индикатора напряжения из предыдущего видео, ссылочка в описании. Только в этой схеме задействован всего лишь один компаратор, на выходе которого вместо светодиода включена обмотка рели К1. Через биполярный транзистор обратной проводимости КТ-815, так как только на выходе компаратора попросту не хватит, чтобы запитать обмотку реле напрямую. Стабилитрон vd 1 задает опорное напряжение. Для свинцовых аккумуляторов его номинал составляет 5 вольт. Если собираетесь использовать данную схему на борту автомобиля, тогда лучше ее запитать через фиксированный линейный стабилизатор на 12 вольт. L12 CV, это сделает ее более устойчивой к помехам и броскам напряжения, создаваемых генератором автомобиля. Со стабилизатором напряжения схема будет выглядеть следующим образом. Если использовать схему для литиевых аккумуляторов, Тогда номинал стабилитрона ВД-1 следует взять от 3 до 3,5 Вольт, и стабилизатор напряжения исключить из схемы. Релика-1 в схеме используется с двумя парами контактов. При нормальной работе аккумулятора одна пара контактов релика-1 находится в замкнутом состоянии и пропускает через себя ток, зажигающий через стык, ограничивающий резистор зеленый светодиод, питающийся от общего источника питания. Перед монтажом релика Необходимо заранее прозвонить мультиметром силовые контакты реле, дабы определить какие контакты находятся в разомкнутом, и какие в замкнутом состоянии. Желательно светозвуковую сигнализацию запитать от отдельного источника питания, хоть схема и потребляет малый ток. Но при длительной работе, может сожрать ваш аккумулятор до нуля, не стоит игнорировать этот момент. Через эти же контакты реле подключена контролируемая нагрузка. Вторая пара контактов, при нормальной работе аккумулятора, находится в разомкнутом состоянии. При срабатывании компаратора, напряжение срабатывания которого настраивается подстроечным резистором R3, данная пара контактов реле замыкается. Пропуская через себя ток, идущий через ограничивающий резистор R7, зажигая красный светодиод, и запитывая активный зумер. Перед тем как запаять активный зумер, убедитесь в правильности подключения его полярности. Ссылочка на схему модуля, микросхему, активный зуммер и вольтметры, а также готовые китайские модули и линейные стабилизаторы в описании. Благодарю вас за ваше внимание. Подписывайтесь на наш канал. Пока.